Также есть калькулятор прибыли, где вы можете рассчитать свой доход. К примеру, если вы, как и я, будете заходить на восьмой тарифный план, то есть 760% за 24 часа, и проинвестируете так же, как и я, 25 тысяч рублей, то наша прибыль составит 194 250 рублей. А каждые 8 минут мы будем получать по одной 1077 рублей. Здесь вы можете посмотреть проморолик компании, также мы видим последние депозиты и последние выплаты с проекта. Статистика компании ⁇ Стартап-Инвест ⁇ Участников на данный момент 10704 человека. Проинвестировано более 73 миллионов рублей. А зарабатывать без вложений мы можем на счете реферальной программы. Реферальная программа разделена на три статуса, 6 уровней в глубину. Также вы можете скачивать мои видеоролики, загружать их себе на канал, тем самым вы будете зарабатывать без вложений.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 Друзья, вот так выглядит наш личный кабинет. Как мы видим, в этот проект я проинвестировала 65 тысяч рублей. Сумма моих выплат с этого проекта составляет более 300 тысяч. Друзья, я заработала уже в этом проекте 500 тысяч рублей. Также в этом проекте я зарабатываю без вложений, то есть на реферальной программе. Прибыль с партнеров на данный момент у меня составляет более 15 тысяч рублей. На балансе у меня 192 тысячи. Сейчас я сделаю выплату с проекта. Проверим проект на платежеспособность.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 Ну и так как проект платит сейчас, я создам новый депозит. Инвестировать я буду также 25 тысяч рублей. Захожу я на восьмой тарифный план, то есть процентов за 24 часа. Начисления прибыли каждые 8 минут. Платежную систему я выбираю ПР, инвестирую я 25 тысяч рублей. Прибыль у меня составит 194 250 рублей. А каждые восемь минут я буду получать по 1000 рублей.